Всем привет! Сегодня хочу поговорить о выборе веников. Мы изготавливаем веники из обмедненной стали и из нержавеющей стали. Часто спрашивают, какие взять, какие лучше. Никакие не хуже, никакие не лучше. По ударно-динамическим свойствам все одинаковые. Что нержавейка, что обмеднёнка. То есть абсолютно одинаковый результат. По ударно-динамическим свойствам. Отличие заключается в том, что обмеднённые веники, они изготовлены из углеродистой стали, покрытыми тонким слоем меди. Этот слой тоненький и со временем он истирается. Это нужно для того, чтобы их защитить при транспортировке. И если вы хотите использовать их как медные, то в таком случае для насыщения организма меди лучше использовать Медный браслет, носить его на руке, и тогда будет результат. Контакт же с обмедненными вениками настолько минимален, что тут свойств меди не передастся организму. Поэтому хочу показать, что происходит с обмедненными вениками при контакте с водой. Чего делать я не советую. То есть мы взяли пару год с лишним назад, увезли их в баню. Вот что с ними стало, с обмедненными. Они все покрылись коррозией. То есть коррозия проявила себя буквально на следующий же день после контакта с водой. Вот спустя год они просто у меня там висят в качестве декора на стене. Они вот так все покрыты коррозией. Для бани для бани использовать только нержавеющие. Вот эти веники год с лишним используются в бане. Сегодня я их забрал Сейчас покажу, что с ними произошло С ними произошло ровным счетом ничего Ни с ручкой Ни с самими рутками То есть они активно используются в бане И ничего им не делается В кабинете Три с лишним года Я использовал обмедненные веники Вот именно эту пару Сегодня я их привез Ими я пользовался как по маслу, так и по голому телу, так и по телу через полотенце. Сейчас покажу, что с ними стало. То есть вот с них сходит медь и они становятся такие светлые. Со временем с них медь сойдет полностью, это будет просто сталь. Но они не покрываются коррозией. Просто когда, ими... когда ими поработал, их можно пробрызгать спиртом и протереть сухой тканью. То есть полностью их вытираешь, и все, они висят на стене, либо где-то лежат. Также э, вот это обмеднение, оно оставляет темные следы на светлой ткани. Если работать по каким-то майкам, то темные следы останутся, их нужно протирать. Ну и также на светлой ткани Они все равно, вот это именно сама медь Будет оставлять небольшие развалы Поэтому либо по голому телу Либо через полотенце Обычно через полотенце я работаю Эти веники весят 500 грамм каждый Есть облегченные веники Вот они такие же обмененные Весят по 250 грамм На вениках иногда встречаются Вот такие небольшие темные полоски это не страшно, это в процессе производства на фабрике, где изготавливают именно сами прутки. То есть со временем все равно все это сойдет, и это абсолютно никак не влияет на их свойства. Точно так же делаем нержавеющие облегченные, 250 грамм. Под заказ можно делать другую длину эти 33 сантиметра и 500 грамм весят можно делать вплоть до метра длиной так ну вот все веники я показал различия я рассказал для сухих помещений подытожим спокойно используются обмедненные веники ничего с ними не происходит медь со временем слазит никакой коррозии ничего если за ними правильно ухаживать Брызгаем спиртом, протираем сухой тканью. Все, вешаем на стену, висят, не мочим. Для бани нержавейка. Абсолютно ничего за год с ними не произошло. Мочу в тазике, охлаждаю их и спокойно работаю. Все отлично. С тканью тоже ничего, с паракордом ничего. Вот, все рассказал, выбор за вами.